ИТ-специалистов не хватает сейчас, и будет еще больше не хватать в будущем. Ну, то есть, исходя из того, как развивается спрос на все, что связано с ИТ, это абсолютно неудивительно, потому что мы сейчас видим, что практически нет ни одной стороны нашей жизни, даже вот такой бытовой, где бы мы не сталкивались с технологиями, связанными вот с информационными системами, да? Все, это и наши коммуникации, это наши, да. наша эффективность на работе, это комфорт нашей жизни. Я уж не говорю там про бизнес, который начал использовать информационные технологии гораздо раньше, но технологии тем характерны, что они нуждаются в постоянном развитии. Развивать их должны кто? Собственно говоря, специалисты. И... Чем больше развиваются технологии, чем больше они проникают в разные стороны жизни, тем больше людей нам, специалистов непосредственно необходимо задействовать в эти отрасли.